Итак, дорогие друзья, когда у нас э, боли в пояснице, э, идиопатические боли, да, не, не ясно от чего, ну, я вам сразу скажу, ну, это может быть грыжа, да, вот она давит на корешок нервных, радикула. это может быть повенок позвонок или сакроэлит каких-нибудь, или вот тут сжатый, да, суставы, там артрит такой небольшой начался, то мы, нам прежде всего нужно вытянуть поясницу, например, кладем человека, если на столе не справляются, то Поясницу подкладываем, все внутри, вот такой вот, вот, вот, красный очко, прямо под подвздошной кости. Вот. И натягиваем немножко вот так вот на себя назад. Видите, силы рук я почти не применяю за счет отклонения корпуса. Вот потянули, потянули, покрутили, вот так вот, раз с да. Далее поставили ногу перпендикулярно вот так вот позвоночнику с натяжкой двумя руками и второй ногой аккуратненько на поясничку так раз угу. раз я просто демонстрирую не угу. буду делать дальше так теперь вставай в коленную лицевую позу поза стола это поза собаки некоторые говорят вот и помогаем человеку продышать на выдохе вдох вот это помогаем давим выдох за еще еще выгибает спину, как кошечка, да, вот так, раз, кошка выгибает спину, кошка опускается вниз, кошка выгибает спина, опускается вниз, несколько раз продышали, теперь держим таз, смотрим, чтобы ноги были перпендикулярны полу, а тут опускается на, на локти сначала, и теперь руки вперед вытягивай, и вот так, да, мы держим таз, то есть, э, получается, у нас кошка пролазит под забором, а мы помогаем, тут таз я оттягивал в обратную сторону да, а здесь вот расшатали расшевелили все с вибрацией потянули с одной стороны с другой под диагонали вот и сам прием провели вот так вот так ну теперь ложись на спину после всех этих приемов Предлагаем человеку все-таки отдохнуть, потому что подняться тяжело. Ставим ноги, коленками кладем на стул. Желательно повыше вот так вот. Чтобы его поясница, она не касалась пола. Там висела хотя бы несколько миллиметров. Вот, и так вот минут 10 пролежать, чтобы отпустили все боли. После этого человек уже может подняться, точнее вы ему поможете подняться, потому что там боль бывает нестерпимая. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег аллах Гудвин. Пич, <пух> метка попадания.